У нас тело Да. Так. Ручный досмотр. Уже набегал Куда э, В канцелярию сейчас куда ноутбук. Ну, вот. ну все. А, mm -hmm. mm -hmm. Просто вот какая-нибудь физика, не дам клей. я уже сука, пробежал через них. Вот просто есть. прошу. Да, вот. Давайте. Хочу без маски не, не пропустить. Mm -hmm. Под принуждением, под вашей mm -hmm. ответственностью. Под принуждением. Ну, я, я не хочу. Хотя это... без маски просто тоже никого не пускают. Вас не пускают? Я говорю, что а, на не помню, Ну, вы уже понуждаете, я не хочу мажется да. Есть звук, да? Есть что живое. Место живой. Всяких полно Живых мало Александр Сергеевич Александр Сергеевич Чего так кричать? Пойдемте. Вы не слышите? А к кому обращаетесь? К вам. чего вы взяли, что Александр Сергеевич? Может, по документам Александр да, Сергеевич? По каким документам? Пойдемте. Решение ну, да, вынесено. Уже вынесено решение? Да, да. А кого вы приглашаете? Вы что начинаете? Пойдемте, получите копию. Постановление. Какое решение вынесено? Сейчас увидите. По отношению кого? А вообще, может, кто-то Можно не получать, конечно. Сейчас может это сделать. Сейчас он меня А все время прошло. Сейчас прямо... Так, это не прошло. Какой будете получать или нет? Кому обращайтесь? Все понятно. Получается, я позвонил э, в 14.29 помощнику судьи, спросил в каком кабинете будет заседание. Мне сказали 511. Через одну минуту проедет должен получаться. Mm -hmm. Так, через э, 10 минут. Никто не появился, сидел в кабинете, через пятнадцать никто не появился, вот сейчас четырнадцать пятьдесят восемь. Говорят, что заседание уже произошло без меня, без меня и без персона. Четырнадцать пятьдесят восемь. Так, Он вышел? на каждом шагу нарушения они так и будут их сейчас творить и творить. Смотри, а материалы дела, ты же ознакомился? Ты просто скажи, дайте мне дознакомиться, дознакомиться. Там же появились новые листы в виде постановления. Дознакомишься и сфотографируешь его и все. Такой вот, честно говоря, впервые наблюдаю. Очень Да, да. Сто процентов. Я спрашиваю, кого у вас, он, ко мне обратился, а не выяснилось? ко мне обратился, как А вы знаете, а зачем вы второй раз туда посеяли? Не понимаю. Поседание прошло или не прошло? И мне сколько еще ждать? будет, как его а, да, посмотреть? Да. А, чуть да. Это кто был, который выходил? Это помощник? Вы Екатерина Владимировна? Да. А вот это кто выходил? Вот человек выходил. Не Васильевич. Денис Васильевич, а он кто? Он тоже помощник. Мотор, а почему здесь не написано, что он помощник? Ну, у нас не всегда написано. Да, Ведите себя, привычка. Нет, я Вы в хороших в... Я же спрашиваю вас. Ну, у них там проходной двор. Видимо, есть. да. Что здесь? <связь> Я снимала, все. Человек? Протокол по делу об административном правонарушении да. 6604 08 49 158 02 декабря 20-го, частью 1 статьи 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных и материал, приложенный к нему в отношении к России Александра Сергеевича, возвратить должностному лицу сайт полицейскому Зкв Ппсм батальона номер три полка Ппсп Мвд России по городу Екатеринбургу Мусиал для приведения в соответствие со статьей. 28.2 кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и устранении недостатков судья В.А. Тимофеев. Судья В. Определение. Определение, да? Дело номер взять. Ну, вы прочитаете, я вам отдам это определение. Все, я прочитал. Вы распишитесь. Я не шачу. Вы не будете? Нет, не будут. Ваша ресурса? Не в мой, не в мой. Там указаны же реквизиты. По